Следующий продукт – это перечная петрушка. Ну, вкратце, это не только специи, мы добавляем, то есть многие люди используют э, вот этот продукт, вот эти капсулки, открывая капсулку, высыпая на салатик, супчик, как в специю. Получается потрясающе вкусно. Но если мы говорим о свойствах, для чего это делается, то есть не только как специи, это еще и разжижает кровь, Вот дезинфицирует. Э, Пищу, потому что еда иногда в кафешках не настолько гигиенически правильно приготовлена, значит восстанавливает баланс бактерий в кишечнике, то есть он, этот продукт напрягает хеликобактер пилари потому что в нем есть каянский перец. Вот очень интересно работать на мужчин, потому что есть петрушка, то есть он такой мужской продукт, можно сказать. Вот, то есть его можно использовать как противопаразитарный продукт, и в программах он всегда идет, то есть убирает он из организма паразитов. То есть у него есть свойства разжижения крови, значит, противопаразитарные свойства, специи, убирает бактерии. То есть интересный продукт и вкусный, и крайне полезный. Здесь используются только экстракты этих растений.